Аудихо, богоподобные. Как это ни странно, сегодня тоже хотел немножко поговорить о своей матери. Здесь будет две истории. Точнее, все эти, все, весь этот, вся эта история будет подводиться к следующему нашему правилу, да, запрету, о котором мы тут, о я раскрою чуть позже. То есть мы начали, я начал серию небольших коротких видео, где я рассказываю про внутренние запреты, которые мы сами себе сделали, которые мы, решения, которые мы приняли и которые сейчас нам мешают по жизни. И краткий экскурс, да, какие, будут, какие могут быть запреты. То есть не будь взрослым, не будь, точнее, не будь ребенком, не будь взрослым, не делай, не будь успешным, не будь первым, что там еще, не будь здоровым. И там, там так далее. Все будем разбирать. И вот сегодня как раз таки будем говорить о том, что ж такое не будь ребенком. И совместим это с темой как раз немножко про, как это называется, родовые законы. Так или иначе, вы все возможно знаете, что мы являемся членами своей семьи. Ну, есть у меня такое предположение. И некоторые из вас, возможно, увлекаются такой штукой, как родовые системы. И есть так, такой закон в родовой системе, как нарушение иерархии. То есть обычно идет как? От старших поколений идет к младшим. То есть папа-мама, от них к детям, от детей к их детям. Ну, и, кстати, от, и туда в дальше старших поколений. Это что такое вообще? Это движение, по сути, энергии. Как она передается? Ну, вот представьте, как водопроводная труба, да, вот когда вот, то есть, разветвляется, то есть, от нее идут, идут потоки, и вот они идут обычно по вот в одном направлении. То есть, сверху вниз, условно. Если мы нарушаем этот закон, то энергия блокируется, и мы вообще, получается, можем замкнуть линию. То есть, если мы встанем, например, то есть, мы, я ребенок для своей матери, встану на позицию отца для нее. То есть, получается, я... И скажу, сделаю девиацию, так скажем, в течение этой энергии. Вообще, про родовые системы очень много всего есть. И можно много чего интересного почитать. много может показаться фантастическим, много увлекательным. В общем, как коротать вечер и еще почувствовать при этом свою сопричастность с тем, что вы читаете, это вот туда. Меня больше в последнее время интересует практическая часть. То есть, то, как, как это действительно у нас протекает. То же, ну вот, отнести к тому, к тому же чувствованию энергии. То есть, как это? Ну вот, нарушаем энергию. Ну, хор, окей. Что здесь такого? Не идет какая-то эфемерная, мифическая эфи, энергия. Что с того? Как мы это чувствуем в своей жизни? И как раз-таки, чтобы научиться это чувствовать, надо учиться это чувствовать. Если мы просто доверяем источнику знаний, что нам сказали, что энергия нарушается, ну, что с того? Мы с этим не можем и не хотим особо работать, потому что мы не пропускаем через себя. Так вот, подложу к истории моей матери. То есть на днях я вам рассказывал, что она неожиданно захотела из Анапы обратно домой в Кемерово. И так совпало, что там потрясающий билет чуть ли не по цене такси был из Анапы в Новосибирск. И вот, значит, я и купил. Но, тогда как моя мать, обычно, ну, собственно, как и я, обычно на своей волне. Вот. То есть я ее вчера вечером наказал, да, так, никого. ну, прилетишь, включай телефон обязательно, потому что, скорее всего, я тебе, ну, я буду искать тебе машину, бла, -бла чтобы сразу с аэропорта до дома. То есть машин на тот момент не было, и она вообще должна была прилететь в 4. Ну, там как-то, условно, я нафиячил. рейс задержали на три часа, и она прилетела аккуратно в полседьмого. А машина как раз в полседьмого мне позвонила, говорит, все, я вот есть, нашел машину даже. Но, мать моя, телефон так и не включила. И, и как-то теперь добирается самостоятельно. То есть, вместо того, чтобы уже быть часа три-четыре, как дома, она где-то как-то добиралась через весь Новосибирск, там как-то находила сама автобус и прочее. Это нормально. То есть, я, в принципе, сам люблю создавать себе такие условия. Заезжать куда-то туда, откуда потом как-то надо еще выбираться. А, такой такой гидронический труд, что ли. Как анекдот был хороший такой. То есть, идет девушка по полю. Видит ну, лето, жара. Очень жарко. Видит мужчина. Стоит в противогазе. Косит траву подходит к нему, спрашивает, ты что делаешь? Я вырабатываю что-то там, стойкость, слово забыл, гидоническую, вообще какую-то такой. И, и поэтому дружусь в противогазин. Он такая, слушай, ну пойдем, пойдем хотя бы любовью за сексом. Он такой, подумал с минутку, почесал репку, говорит, да, но заниматься будем лежа в гамаке. То есть, для какой что человек специально себе придумывает сложности, чтобы из них потом выбираться. Вот, то есть таков я, такова моя мать, вот сейчас выбирается. Но сказ не совсем об этом, а о том, все-таки, как же проявляется нарушение иерархии в родовой системе. Я вот на днях себе задал вопрос: а как понять, где вот есть помощь родителям? Ну, мы как дети помогаем родителям, да? А где есть.. Именно нарушение иерархии. И вот сегодня я как раз понял, что вот моя попытка навязать ей вот эту вот удобную дорогу домой, побеспокоиться за нее, вот включивкой, включи, включает во мне такую роль отца по отношению к моей матери. Что уже неправильно. И вот я понял, что разница в ощущениях. Как я это понял? Ну, даже я смотрите, что понял. То есть Я начал спрашивать, а чем, это, чем отличается ощущение, когда я чувствую себя ребенком по отношению к своей матери и чем отличается, когда я чувствую себя э, в роли отца или мужа там, по отношению к своей матери. Я вдруг понял, что я забыл вообще, как это чувствует себя ребенком, потому мне сложно сравнить. Мне сложно сравнить, потому что есть привычное состояние. Я взрослый, я мужчина, и о моей матери нужно вот как маленькой девочке заботиться, иначе она сама пропадет. И отвечая на вопрос, как их различить, тренировать, то есть вспоминать ситуации, где я чувствую себя, когда и как я себя чувствую как ребенок по отношению к своим родителям, отдельных маме, папе, бабушкам, дедушкам, другим родственникам, если помните. И вспомнить моменты, где вы чувствуете себя как взрослый, как отец, как муж по отношению к своим родителям, ну или как, соответственно, жена либо мать к своим, своим детям, к своим родителям. И своими женщинам И, своими и... <смех> две мысли да в одном видео. Что первое, это чувствовать, где вы как ребенок, а где как взрослый. То есть, как, смотрите даже вот. Когда мы нарушаем закон иерархии, что я понял? То в итоге, после такой помощи медвежьей услуги, идет ощущение, будто вы потратили энергию. То есть, некое опустошение. Потому что потратили энергию, вот слили просто в жух. Куда? Не, не туда. <смех> То есть вы просто поборолись, словно, с энергией рода. То есть обратно ее направили, она на вас, и вот у вас. Вы даже не боролись просто с Это в ощущениях. А когда вы просто помогаете родителям и делаете это, как из позиции сына, ну, там, что можно купить продукты, да, при старевом родителе, где, где, когда нужно помочь деньгам, если не ущерб, это вам и не ущерб вашим детям, да, следующее поколение. То, когда ты делаешь вот такие дела, как с позиции ребенка, то тогда ты чувствуешь прилив энергии. То есть, ваша родовая система даже, ну, даже без эзотерики, да, то есть, дел, делая такие дела, вы, находясь в правильной роли, в принципе, находясь в правильной роли, то, что вы делаете, дает вам энергию. Если вам энергии не дает, и вы, наоборот, чувствуете себя опустошенным, не уставшим и удовлетворенным от сделанного, да, как, когда вы хорошо поработали, там, на тренировке, какое-то дело. То есть мы можем устать, но мы чувствуем себя удовлетворенным. А есть когда ты просто как будто толкал вагон от Москвы до Владивостока. Просто так. Зачем? И в этом ключевая разница в ощущениях. То есть то, что вы делаете под нашим карабином, наполняет, либо опустошает. И здесь же как раз из этого вытекает второй, Это я расскажу, как проявляется закон «не будьте ребенком. То есть, когда в детстве, условно меня, либо, там, глаз, <смех> поощряли за то, чтобы быть взрослым. Ну, или запрещали быть ребенком. Ну, что ты ведешь себя, как маленький? То есть, ты же мальчик, мальчики не плачут, там, делай то-то, помоги маме. И, там, моя мать прилюбила приходить с, с работы, и все, и мы, там, с сестрой бежали, там, и все. Мама любила, когда, ну, вот, штаны стягивали, сумки разбирали, вот это вот все, вот, чтобы маме стало хорошо. То есть, проявляли они вот такую вот а, чрезмерную заботу. И все, поощряли вот такой вот взрослый, да? Роль нарушен. И что здесь еще есть интересного? Потому что когда мы не есть дети, когда мы не проявляемся как дети, то мы блокируем все творческую часть. Творческую, которая любит творить, плясать, петь, веселиться, да? радоваться жизни, наслаждаться жизнью. То есть мы, в том числе, утрачиваем вкус жизни. То есть когда ты просто взрослый, взрослый он думает стратегиями, слишком прагматичными, слишком анализирующими. А ребенок, он может жить здесь сейчас, хочет жить здесь сейчас, наслаждаться жизнью. А вот взрослым как раз нужно, чтобы помочь ребенку наслаждаться жизнью, не в ущерб всей системе в целом. Ну то есть не позволяет ребенку выходить и играть на дороге, например. И с этим запретом примерно все то же самое. Да даже не про запрет. Запрет это вот отдельно, как ни крути, да, вот меня жизнь все равно вернула, Сейчас обратно к работе с метафорическими картами, что ну, на них просто проще посмотреть, какие именно штуки у вас нарушены, как, они, как это проявляется, что вообще можно сделать, чтобы изменить. А так, ну если не опираться на карты, то самое эффективное, это как раз-таки через свои ощущения, ну, кстати, есть тоже такой запрет Не чувствовать. То есть те, у кого проблемы с эмоциями, обычно имеют некий такой как раз запрет внутри себя, не чувствуй. То есть не хотят чувствовать боли, не хотят чувствовать обиды, грусть и прочее, просто скрывают в себе все эмоции. Потому что нельзя перекрыть кран наполовину. Если <смех> закрываешь эмоции, закрывается все. И... Вот на этом, пожалуй, и буду заканчивать. Что... Вот вспомнить себя по отношению к родителям. Что такое быть ребенком по отношению к родителям. Да? Сейчас, в детстве, какой-то возраст. Может быть, как по вашему представлению... Ведут себя дети по отношению к родителям. В чем это проявляется? В конкретной ситуации, в конкретное ощущение. Как это чувство уважения проявляется? Можно какие-то конкретные ситуации вспомнить, где вы чувствовали, что вы проявились не как ребенок к родителям, а как взрослый. Ну, как муж или отец, отец своих родителей. да, или отец, или отец своих родителей. Или к одному из родителей. И посмотреть на разницу в ощущениях. Ну, и даже в энергии то когда вы как ребенок, и вас после того, как вы помогли родителям, например, даже не только помогли, а сколько проявились, то есть повзаимодействовали, пообщались с родителями, и у вас пошло наполнение, если вы в правильной роли. А если вы как взрослый, да, не в своей роли, то после общения у вас может наступить расколбас. Ну, обычно это в помощи. Проявляется, когда мы пытаемся навязать свое добро своему родственнику, ну, точнее, близкому родственнику, моей папе. Ну, и, да, наверное, еще какая-то... А, ну, парочку слов о том, почему мы еще можем принимать такие решения, быть взрослым, не быть ребенком. Ну, первый момент я сказал, что нас поощряют за это. Да? Вот я хороший, когда... когда я взрослый. Плюс ребенок может принять такую штуку, как когда я взрослый, меня любят. И... Ребенок это еще и контролирующая часть. Он не ребенок взрослый. То есть который контролирует, анализирует, не ошибается. Делает все так, как правильно. Вот все, прям мне кажется, можно по мне целую книгу писать этих запретов. Потому что все, все, все перечисляю, все во мне проявляется. И вот как правильно мы не всегда совместимы так, как быть собой. То есть есть быть собой, а есть быть правильным. Ну, в одном случае ты живешь свою полную жизнь и счастлив, а в другом ты гонишься за.. Господи, это что все красивые слова забыли? Химерой. Гонишься за химерой, да? За, -за каким-то изорным призраком, которого не существует. Что, существует, только в твоей голове. Ну, кстати, наверное, еще бы маленькую деталь можно добавить, что если у вас есть запрет не быть ребенком, то сложно принимать подарки. То есть про наслаждаться жизнью, подарками меня ну, радуются, же не сказал, но появляется еще и не менее принимать подарки. Ну, вам какой-то бонус судьбы дают. Вот, а вы такие, ну как же так? Чувствуете вину, стыд и прочее. Я не достоин, не так нельзя, я не заслужил. Не заслужила. Вот. Ну, то, что нет спонтанности, любопытства, амбиции, пониженной липины, да, когда вы взрослый, это вот тоже оно сюда же. Всем вам помахаем. Вот. Если было интересно, пиши что-нибудь в комментариях, что именно было интересно, что хотелось бы еще услышать. Вот. Засим, пожалуй, все. Всем до новых встреч и хорошего времени суток.